Добрый день! Я приветствую всех на канале 18 Соток. И сегодня мы будем готовить ферментированный копченый острый соус. Для копченого ферментированного соуса нам понадобится 2 килограмма перца. Я беру сверхострые сорта с рейтингом выше 1 миллиона. Соль. Соль обычная, каменная, но ни в коем случае она не должна быть ядированная. Чеснок. 2 килограмма 40 зубчиков чеснока. Один лавровый лист и две горошины душистого перца. Сейчас мы возьмем перец, 1 килограмм оставим свежими, а килограмм загрузим в коптильню и прокоптим. Ну, Я все эти ингредиенты буду увеличивать вдвое. Я буду использовать 4 килограмма перца, соответственно у меня будет больше чеснока, больше лаврового листа, больше душистого перца. Итак, загружаем все в коптильню. В коптильню я загрузил 2 килограмма сверхострых сортов. Это половина того, что мы будем использовать. Сейчас мы ее прокоптим, а потом уже измельчим и засыпем в бутиль. Появился дым. Так, Подключаем шланг. И ставим коптиться на 30 минут. Перец прокоптился. Прошло 30 минут. Сейчас подождем немножко, пускай перец остынет. Достану и смешаю еще с двумя килограммами свежего перца. Порежу их и буду укладывать в бутыль. Я подготовил чеснок. Почистил, измельчил его. Желательно, конечно, измельчать потоньше. Потому что если он очень крупный у вас будет, на 30 дней он не успеет перекиснуть. И когда вы разобьете в блендере и разольете по бутылкам, он может дальше продолжать бродить. И просто-напросто бутылки вас повзрывает. Перец желательно тоже измельчить. Делайте такой, чтобы он был посмелкий. Не оставляйте такими большими кусками. Почему? Потому что во время брожения будет выделяться углекислый газ в банке. И вот в этих пустотах будет собираться газ и будет вытеснять полностью весь перец поднимать вверх он будет как поплавок у вас и вся жидкость выйдет из банки а так он будет мелкий здесь будет проходить газ через него и выходить через трубку вверх измельченный перец я засыпаю вот такую вот банку банка 10 литровая с крышкой это гидрозатвор сначала низ я буду загружать Копченый перец весь, пересыпать его чесноком, положу лавровый лист, измельчать я его не буду, и две горошина душистого перца. Итак, потихонечку начинаем загружать. Я заполнил полную банку, где-то получила в пределах 8 литров. Немножко подсела оно. она была банка прямо до самого верха, так как она мелко порезана она подсела вниз сюда вошло 4 килограмма вниз я положил копченый перец сюда же положил 2, 2 горошины душистого перца и 1 лавровый лист и где-то в середине еще 2 горошины еще один лавровый лист так что ушло 2 листа лавровых и 4 горошины душистого перца вот такое количество я даже не знаю, сколько здесь понадобится воды. В общем, на литровую банку чистой воды нам понадобится две ложки вот таких вот соли. Одна и две. Размешиваем. Пока полностью соль не растворится. Можно даже в теплую воду в теплой воде растворить. Потом подождать, пока вода остынет, и заливать уже воду в наш перец. Соль растворилась, и заполняем банку. На каждый литр воды мы будем добавлять по две столовых ложки соли. Заполнять будем до тех пор, пока вода не будет чуть-чуть выше, чем наш перец. Я заполнил жидкостью банку сюда вошло 4 литра воды теперь надо будет весь верх чем-то прикрыть перец немножко всплыл приподнялся Но воды здесь должно быть чуть чуть больше потому что когда будете по концовке загружать все в блендер воды должно быть больше чтобы соус был не таким густым он бы тогда как паста как бы воды уже обычно вы не дольете так что лучше пускай лишняя будет вода. Ее можно потом вылить, чем ее не хватит. Вот перец наш весь всплыл. Теперь надо его чем-то прижать. Прижимать мы будем вот такой вот одноразовой тарелкой. Здесь две тарелки, одна в одну вставлены. Сделано отверстие, это я попрожигал раскаленным гвоздем. Сейчас мы вставим, перевернем ее, согнем и будем вставлять. Одной рукой, конечно, неудобно это все делать. Так, сейчас не, одной рукой неудобно. Сейчас я вставлю, потом покажу. Я вставил тарелочку. Теперь надо будет прижать ее, чтобы вся эта масса ушла вниз, в бросов. Я буду использовать такую вот бумажку. Вот я ставлю с учетом таким, чтобы. Сейчас еще выходила. И прижимаю. Все. У нас все погружается в рассол. Нельзя, чтобы сверху находился перец. Иначе он начнет загнивать. Именно, чтобы он был в рассоле. Сейчас сверху накроем крышку. Крышка прижмет фужер. И поставим на ферментирование. Я установил крышку. Теперь в гидрозатвор. Наливаем водички. Нужно следить, чтобы вода не испарилась. Значит, вода испаряется довольно быстро, попадет в середину воздух. Это все дело может вас закиснуть. Здесь может появляться плесень, это ничего страшного. Это кисломолочные бактерии. Значит, процесс. брожения идет полным ходом. Вот несколько штучек плавает сверху, но это ничего страшного. Главное, чтобы они не были над рассолом. А так как они погружены в рассол, ничего страшного не произойдет. Все, теперь эту баночку мы ставим в темное место. Либо можете сверху укрыть ее чем-то, а потом просто открывать и смотреть. Вся жидкость начнет потихонечку подниматься вверх. Насчет того, что будет процесс брожения, здесь появится углекислый газ, и он будет пытаться поднять весь э, перец вверх. Вот так как у нас здесь стоит тарелка, она не даст подняться всему, и так он останется на дне у нас. Стопка у нас уперлась в крышку, так что она тоже не поднимется вверх. Воздух там свободно проходит. Теперь ставим банку на ферментацию, на 30 дней прошел месяц и у нас соус готов перчик у нас остался весь целый он не перекис не развалился Такой запах у него приятный теперь нам осталось только загрузить все в блендер для измельчения я загрузил содержимое банки блендер. Жидкости надо оливать как можно меньше. Следует учитывать то, что мы будем добавлять на 1 литр соуса от 200 до 250 грамм уксуса. Если добавить очень много жидкости, на соус получится очень жидкий. Смотрим, что у нас получилось. Вот. Соус у нас должен получиться вот такой вот консистенции. Он должен быть очень густым, так как мы добавим еще с вами уксус, он станет намного жиже Я закончил приготовление соуса. Вот у меня получилось две трехлитровые банки и бутылочка 200 миллилитров получился соус вот такой вот смотрите очень-очень и -очень густой такой должен быть соус Он слабокислый пахнет очень-очень приятно копченым и перцем ферментированным очень острый очень-очень вкусный такой соус может стоять в пределах до 9 лет если у вас нет возможности сделать такой соус, то можете заказать его у нас. Мы продаем очень много разнообразных соусов. Каталог соусов можете посмотреть под этим видео. В верхней строке комментариев. Там есть ссылочки на каталоги семян. И в каталоге семян острого перца. В самом низу там есть все соусы, которыми мы торгуем. Если у вас есть возможность сделать самим, Сделайте обязательно, вы не пожалеете. Это очень и очень вкусный соус.